С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов компании ЯТА. Популярный набор автомобилистов на 216 предметов. Код товара 38841. Набор 216 предметов. ЯТА это польская компания. Производит инструмент, хорошо известный в мире. Выпускает профессиональный инструмент и для автосервисов, и также для личного использования в гараже. Начнем с данного инструмента такая упаковочная коробка идет, качественная полиграфия, то есть качественный картон идет, 216 предметов, в наборе три рабочих квадрата, 1,2 дюйма, 3,8 и 1,4 четвертая CRV указывается хром-ванадевая сталь, хром это используется в трещотках, сам механизм, 72 зуба и также в наборе есть отвертка с магнитом, дальше я покажу. С обратной стороны адрес компании Ята, указывается Польша, и полностью комплектация данного набора, что в него входит. Такая прокладка идет, довольно-таки толстая, чтобы инструмент не дребезжал во время переноски. И начнем с трещоток. три трещотки в наборе. По 3 рабочих квадрата. 1 2 дюйма, 3 8 дюйма и 1 четвертая дюйма. Длина трещоток по 1 вторую 265 мм. По 3-8 215 мм. И маленькая трещотка 116 мм. Как видите, в наборах ята трещотки имеют небольшой изгиб Это сделано для того, чтобы для удобства работы Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг. Реверс, переключение право влево быстрый сброс и фиксация головки. Подели, нажали, быстро сняли. Рукоятка здесь пластиковая идет. ЯТА надпись на рукоятке, но здесь не краской надпись, а вот такие вот пластиковые буквы, которые прессованы в саму рукоятку. ЯТА логотип на металле, CRV указывается хромово-надевая сталь и номер данной трещотки 0732. По этому номеру трещотку, эту, эту или эту, можете найти в каталоге ЯТА. Есть бумажный каталог или в интернете можете скачать в PDF формате. Трещотки, 72 зуба, мелкий шар. Две отверточные рукоятки, одна маленькая, 155 мм. Ручка здесь пластиковая. Надпись ЯТА, ЦРВ. Данную рукоятку можете применять или с головкой под 1,4 дюйма, для труднодоступных мест где-то подлезть. Или с помощью переходника. Переходник идет в комплекте. Адаптер для бит. Можете сюда подсоединять биты. Сейчас мы достанем. Здесь прессованы. Вставляете нужную биту и получаете отвертку. Довольно-таки много профилей бит. Поэтому... Подобрать можно под всякий болт. Также можете подсоединять сюда трещотку. Длина 155 мм. И есть вот такая вот отвертка, отверточный держатель с магнитом. Тоже вот берете биту и вставляете сюда. Тут магнитный держатель идет. Длина 210 мм. Ручка здесь также пластиковая. Здесь, скорее всего, не пластик полностью. Здесь вот пластик обрезенный, скорее всего. Потому что есть небольшое напыление сверху, если быть точным. Воротки. Два Т-образных воротка идет в комплекте. Под одну вторую дюйма и под одну четвертую. Длина под одну вторую 250 мм, под одну четвертую 150 мм. Это Т-образные воротки. Если... Далее, удлинители. Одна вторая дюйма. У нас два удлинителя 250 мм и 125 мм. Также удлинители имеют свой номер. Тут 1248 и еще один 1247. 125 и 250 мм. Это под одну вторую. Большой квадрат. Под восьмых у нас один удлинитель. 125 мм. И под одну четвертую два удлинителя. 150 миллиметров. Ну Под одну четвертую у нас удлинители, как видите, с шаром идут. То есть, одеваете сюда головку. И вы можете работать... Под наклоном. Она ходит где-то подлезть. Очень удобно. Набор Г-образных ключей. Такой 7 штук. Шестигранники. Далее карданы. Три кардана по три квадрата. Одна четвертая, три восьмых и одна вторая. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Почему я об этом постоянно говорю в видео? Потому что есть карданы винты, то есть разборные. Есть карданы заклепки. А есть вот такие вот металлические вставки. Ну, конечно, никоим образом они не портят то, что, допустим, кардан будет слабый. Если инструмент профессиональный, то, в принципе, это не влияет. Так, далее. Головки. В наборе шестигранный профиль. Головки есть под 1,4 дюйма, под 3,8 дюйма и под 1,2 Начнем с головок под 1,2 дюйма. Общее количество их здесь 15 штук. Самая маленькая у нас идет 10 мм. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм. Составляет 218 грамм. По 3,8 дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая у нас тоже 10 мм. И самая большая здесь идет на 19 мм. Самая большая на 19 И под 1,4 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая 4 мм. И самая большая на 14 мм. Надписи на головках. Я-то логотип. Есть номер. В данном случае это головка на 32 имеет номер 1220. Надпись 32 мм и логотип 5. Такие головки будут найти. Головки торкс. Общее количество 14 штук. Самая маленькая у нас здесь Е4 торкс. Самая большая торкс идет у нас Е24. две биты в нижней крышки торс две большие биты это т 55 и т60 под одну вторую теперь биты в наборе большой э, в данном наборе есть большой набор бит под одну четвертую дюйма и под одну вторую дюйма под одну четвертую у нас здесь 44 биты вот этот комплект вернее под одну вторую у нас 30 бит и под одну четвертую 44 биты под одну четвертую биты идут в таких вот тубусах пластиковых То есть вытягиваются из набора можно использовать отдельно тут очень много разных профилей сейчас я вам поднесу поближе. То есть можно подобрать под любую гайку, болт и под одну вторую, также торксы здесь шестигранные, шлицевые. Данные биты используются с переходником. Есть три переходника в комплекте. Вот такие адаптеры для бит. Три восьмых, одна четвертая и одна вторая. Вот эти адаптеры вставляются, биты нужные. И дальше уже трещотку или вороток используете Так, и набор бит еще есть в верхней крышке. Они идут уже с самим адаптером, то есть бита с адаптером. Общее количество их 30 штук здесь. Отряд. ряд, также есть шлицевые, то есть очень много бит. Набор ключей. Ключей 12 штук здесь. Самый маленький у нас ключ на 8 идет. И самый большой у нас на 22 мм. Также размер ключа, ята, номер ключа 0351, хромбонадий, хромбонадий айсталь. Так, набор длинных головок, 18 штук. 4 мм, самая маленькая головка идет, самая большая 22 мм. Ята, CRV хромонадевая сталь, номер головки 1235 22 мм. И три свечные также в наборе есть на 16, так 18 и 21. Внутри свечные головки имеют резиновые вставки. То, что когда во время отключения свечи у вас она не выпадала, а фиксировалась внутри. По комплектации набора все вам рассказал. Материал хром-ванадевая сталь. Э, Производитель также указывает, что в трещотках внутри сама звезда идет хромоливденовая, усиленная. Метали... Вернее, пластиковый кейс идет, замки, э, вернее, сами идут пластиковые, но внутри имеют металлические штыри, то есть усиленные. Замки запирания пластиковые, на замках также логотип ядер. Внутри э, замки соединяются металлическими штырями. По замечаниям по литью, каких-то дефектов, э, следов отлитья. Мы не нашли в наборе, все хорошо отполировано, и, конечно же, хотелось бы отметить хорошее сочетание комплектации данного набора и цены. видите, все хорошо держится, ничего не выпадает, единственное, фиксируйте, фиксируйте до конца инструмент, чтобы он защелкнулся и не выпадал у вас. Закрывание без проблем. На верхней крышке, видите, логотип ЯТА. Причем тут не краска. Не краской а просто написано ЯТА. Здесь вот все выбито. То есть, отлит это именно, как сказать, кейс. Сами буквы идут из пластика. То отлит из пластика. Номер данного набора 38841. По габаритам вес набора 11 килограмм. Ширина кейса это 49 сантиметров. Длина 34 см, высота 10. Рекомендуем покупки данный инструмент, так как хорошее сочетание цены и качества, положительные отзывы покупателей. Подписывайтесь на наш канал, получайте дополнительные скидки за подписку на канал в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.